Добрый вечер, дорогие друзья! Это снова мы. У нас сегодня вторая встреча, и говорим мы о наших детках, причем еще о очень маленьких детках, от трех до семи. В прошлый раз мы говорили с вами о питании, как правильно выбрать питание, куда нужно сходить и чем накормить ребенка. А сегодня мы говорим о движениях, какие правильные движения нужно делать. И говорить будет об этом доктор Николай Васильевич Адоньев. И провокационные вопросы задавать будет мама двух маленьких дочек Виктория Петрова. Итак, поехали. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый вечер. Итак, сегодня мы начинаем новую встречу, Николай Васильевич. Но прежде я хотела бы сделать несколько mm. уточнений. Я хотела бы напомнить, что сегодня наша вторая встреча, а в прошлый раз мы говорили о питании. И если кто-то не присутствовал, но хочет нас услышать, пожалуйста, посмотрите на нашем канале. И э, еще я хотела бы вас попросить, повнимательно ознакомиться с нашим сайтом. На нашем сайте вы можете вверху подписываться на социальные сети Николая Васильевича, присоединяться, добавляться в друзья, просматривать его видео, комментарии и так далее. Там очень много интересного. А также, чтобы наш разговор был содержательным и продуктивным, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Это можно сделать внизу. На нашем сайте вы заходите ну, в такой раздел вот, вот, «Оставить комментарии». Авторизуйтесь, пожалуйста, двумя способами. Либо через соцсети, нажав на соответствующую иконку, либо анонимно написав просто свое имя. Вы пишете комментарий и справа обязательно нажимаете после этого на кнопку «Комментировать», да. иначе ваш комментарий не будет опубликован. Итак, пишите комментарий, он может быть любой длины, никаких ограничений нет. И справа обязательно нажимаете на кнопку «Комментировать». После этого мы увидим то, что вы написали, и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Итак, я предлагаю начать нашу встречу и поговорить о движении. Тема наша называется «Движение к здоровью». Мне кажется, это незаслуженно забытая, ну, скажем, редко упоминаемая да, тема, да, потому да, что да. вот все говорят там про походы к врачу, да. там даже про питание, очень много информации. Да. О продвижении, кроме там каких-то фитнесов, ну, мы да. слышим очень мало. Да, Стандартная такая. И мне кажется, очень важно э, эту тему поднять. Да. Согласен. Давайте поговорим о движении, потому что здесь есть некоторые нюансы, как очень, я уже очень знаю. Очень глубокие и большие. Да, расскажите, пожалуйста, ваше видение этого вопроса, Николай Васильевич. Ну, я буду опираться прежде всего, конечно, на научные данные и свой вполне приличный лечебный опыт. В этом году исполнилось 36 лет моей лечебной практики. Uh -huh. И uh -huh. надо сказать, что вот эта тема движения, она <coughs> очень близка мне, потому что, во-первых, ну это, конечно, был далекий в прошлом веке, 91 год, uh -huh. когда, к сожалению, у меня была тяжелая травма позвоночника, uh -huh. в связи с этим пошло разрушение вот, межпозвонковой грыжи, и все это, в общем-то, докатилось до такой парализации ног. И вот эта вот ситуация с позвоночником как бы была таким мощным фактором моей жизни, которая заставила во многом пересмотреть и личные какие-то вещи, и профессиональные. А вот. И надо сказать, что сфера движения, она, в принципе, делится на две большие части. Так. Вот одна часть – это внешнее движение. Uh -huh. Ну, то есть мы бегаем, наши дети, скажем, бегают, прыгают, uh -huh. кувыркаются. все это как бы внешнее движение, и надо сказать, что вот дети… Они, их, если их специально не останавливать, uh -huh. где все внешние движения, они происходят у них как бы по программе жизни, то есть они развиваются, и мышцы uh -huh. у них растут. Ну да, конечно, хорошо, когда ребенок еще специализированно занимается в какой-то секции, конечно, uh -huh. это хорошо. Uh -huh. Это как бы улучшает и фи состояние физическое, улучшает здоровье. Uh -huh. а, в то же время есть еще и внутреннее движение, то есть, что значит внутренние движения? Да, не совсем понятно. Да, и вот эта вот проблема незнания uh -huh. внутренних движений организма, то есть реально каждый орган нашем, в нашем детском организме uh -huh. имеет мышцы. Так. Вот и почки имеют мышцы, и сердце это мышца, и печень, и сосуды, кишечник, наверное, сосуды, да. все да, все имеют мышцы, то есть все органы движутся. Uh -huh. И надо сказать, что это вот внутреннее движение органов, оно жизненно важно. Uh -huh. То есть оно, в громадной степени именно определяет здоровье, да. вот здоровье человека, а не спортивные достижения. Угу. Вот, то есть здоровый может быть тот человек, у которого здоровы именно внутренние мышцы. Но сейчас все направлено на внешние да, да? Да, вот вот, да, к сожалению, да, это очень к сожалению, как такой упор угу. а, делается на внешние, так сказать, факторы движения. Да, а, да. И это, конечно, хорошо, но я хочу вот именно акцентировать внимание, что угу. внутренние движения сосудов, сердца, кишечника, оно глобально именно определяет здоровье ребенка. Да. Ну, я вот приведу пример, например, да, пример? Да. Есть такая красивая, правильная фраза движение мысли. Ну так же. То есть, реально, да, мысли у нас движутся, появляются, мы решаем какие-то проблемы. Точно так же ребенок учится, осваивает информацию, новые привычки. Да, развивается. Это все связано именно с движением мысли. Но реально мозг он уже должен получать для того, чтобы работать, двигалась мысль, он должен получать питание и энергию. Каким образом? Кровью, только кровью. Uh -huh. А вот э, движение крови в мозг обеспечивается э, с, с, передней, ну, с, с передней поверхности по uh -huh. шее. Это две сонные артерии находятся. Да. Так, они, на <связываются> примерно, да, они примерно 60% крови несут в мозг. Uh -huh. Но в то же время есть еще и 40% крови поступает за счет артерий, которые находятся в шейных позвонках. Так. вот внимание: здесь: внимание: в шейных позвонках в каждом позвонке ну, это 7 позвонков uh -huh. то есть в четырех верхних шейных позвонках имеются отверстия с двух сторон в каждом позвонке. Да. И позвонки стоят вертикально друг на друге. То есть, получается два костных канала. Заметьте, костные каналы, жесткие. Да. И вот в этих костных каналах находятся две артерии. и две вены. Uh -huh. И вот они именно несут, артерии, 40% крови, но вены обратно возвращают. То есть кровь приносит питание, энергию, мысль движется активно, ребенок растет. Чем лучше кровоснабжение, тем лучше развивается ребенок, осваивает информацию, хорошо учится, растет прекрасно, здоровым. Но вот проблема современных детей в том, что они очень много времени проводят в каком-то неправильном положении. Долго. То есть сидят за компьютером, нагнувшись вот так да, да есть, мне кажется это прям очень плохо, очень плохо да или там смотреть телевизор как бы скособочившись как-то <sozialcoin> да то есть это тоже очень плохо почему потому что прежде всего если длительно ну, там, часами ребенок находится в таком положении то шейные позвонки они начинают смещаться в какую-то сторону какую-то и это сдавливает прежде всего вены вот в этих костных каналах угу. шейных позвонков потому что артерии они мощные угу. и их сдавить очень трудно а вены передавливаются очень быстро и таким образом получается что кровь нагнетается в мозг а отток резко ухудшается и происходит повышение внутричерепного давления Отсюда начинаются да проблемы, проблемы да? головные боли угу. нарушение так сказать усвоения информации сон наверное сон Конечно, вот эта вот э, гипердвигательная активность какая-то неудержимая. Успокойся, успокойся. Да, да, да. Да. <свят> Или наоборот, есть дети, которые <свят> вялые такие. <свят> То есть их тысячи. Но <свят> это нарушение питания мозга. Отсюда как -то, глобально нарушается, в общем-то, вся жизнедеятельность организма. И, к сожалению, <свят> даже многие врачи ну, не знают этих вот нюансов, очень важных для здоровья ребенка <свят> И родители мучаются, ходят по врачам вот, с этими бедными детьми, у которых постоянно болит голова, постоянно они угу. как бы мучаются. Да, это с знаком, да, многим, и, и лекарства всякие, всякие процедуры, ничего не помогает. Угу. На самом деле, э, все очень просто. Любой родитель, угу. э, просто внимательно вот, относя, относясь к этой проблеме, э, ну, видит каждый родитель, что есть какие-то вот, головные боли, есть плохое самочувствие, угу. плохой сон. То есть, э, что это какие- то проблемы именно с мозгом да. то есть довольно просто можно сделать э, очень э, такие эффективные и в то же время простые упражнения которые У -у -у -у. каждый родитель может делать дома со своим ребенком и я прямо сейчас вот ну, на вас будем покажу то есть мы с вами просто разучим эти упражнения а скажем Родители посмотрят, бабушки, дедушки, родители и самостоятельно будут выполнять, и я хочу сказать, по опыту, потому что такие дети, они постоянно ко мне приходят как к мануальному терапевту, потому что uh -huh. вот в связи своей проблемой, которая у меня была, я где с 93 -го года профессионально работаю как мануальный терапевт, это вторая моя профессия, uh -huh. вот, uh -huh. и я таких детей вижу огромное количество, и к сожалению, количество детей со смещенными шейными позвонками и с нарушением мозгового кровообращения становится все больше. Но мне нравится э, вот ваши мысли о том, что не обязательно сразу же какие-то да. исследования или еще что-то да. делать. Ну хотя если это необходимо, да, можно ну, там. Конечно, да, надо, специалисту, конечно, да, Но да. главная ответственность все-таки это на нас родителей, да. Ну, дело в такая... том, что, дело в том, что здесь эм, именно главное. Эм... Интересность родителей в том, что они могут сами решить эту да, проблему, вот Очень, что потому что она, в принципе, требует именно просто того, чтобы родитель занимался с ребенком, ну, скажем, систематически, ежедневно, uh -huh. и это однозначно решает проблему. Давайте вот мы сейчас с вами немножко отойдем в сторону, Давайте. и я покажу именно конкретно, как... Вы научите меня, да. я научу своих детей. Да, ну, нет, здесь неправильно. Вы будете вместе с ними заниматься. Конечно. Потому да. <же с вы> что научить детей да. можно. Ну, как бы вы понимаете, ребенок, он сам делать не будет. Так, понимаете? можем приступать. Так, все, мы готовы. Хорошо. Вот становитесь точно так, как мы стоим. Я провожу занятия, а ребенок напротив вас находится. На, да, вы на ширине плеч ноги, у -у -у. вы начинаете, вот левая рука просто опущена свободно, у -у -у. правой рукой обхватываете голову, захватываете левое ухо так. и говорите ребенку, медленно тяни голову к правому плечу, чтобы у тебя было у тебя было ощущение приятного растяжения. Есть такое. И вы считаете э, секунды вот таким способом. Mm -hmm. И раз, и два, и mm -hmm. три, и четыре, до пятнадцати. Mm -hmm. Потом опустили. Раз, опустили mm -hmm. руку. Немножко отдохнули, несколько mm -hmm. секунд. А теперь левой рукой обхватываем голову и захватываем правое ухо. Mm -hmm. И точно так же, говорите ребенку, тянем голову к левому плечу, чтобы было приятное растяжение. А и, хват, щ... да, да. Главное ему говорите. Чтобы было приятное растяжение, не сильно. Uh -huh. И точно так же вы считаете до 15 секунд. И раз, и uh -huh. два, и три, 15. И опустили руку. Uh -huh. Немножко отдохнули. Взяли руки в замок перед собой. И положили на затылок. А теперь, точно так говорите ребенку, не наклоняя подбородок, а именно как бы как жираф. Вперед тяните шею, вперед голода. жираф. Да, жираф. И считайте до 15. И раз, и два, и три, и четыре, и пятнадцать. Опустили руки. Шея да, и как бы в форме, конечно. Mm -hmm. Но здесь самое главное, на что вы должны обращаться ребенку говорить, предупреждаете, растяжение должно быть приятное. Ну да, И в то же время приятно, чтобы не сильно, приятное растяжение он должен чувствовать. И время очень важно. Вот вы контролируете время, то есть вы считаете до 15. Можно считать научиться, кстати говоря. В том числе, да. И повторяете вот эти упражнения три раза. Три раза. Три раза, да. Не да. Сложно. Не сложно совершенно. Так. И если вы как бы реально вы будете делать это три-четыре раза в день, угу. это гарантия, что ваш ребенок избавится вот от головных болей. От... Я уже чувствую, как вот здесь. Как да, да, да, прямо да, вот кровь. Да, да. Потому что это прежде всего именно нарушение мышечное, да, то, да, мыш... да. мышцы. Вот. И они потом эти мышцы смещают... Ну, да. Тут все Да, да, да, да, да, да. да. Вот поэтому, да, поэтому здесь я уверен, что можно эту проблему решить самостоятельно. И нужно решать самостоятельно. Уважаемые друзья, мне кажется, эти упражнения очень легкие и простые. Конечно, это нужно взять в систему, да? Да. Нужно да. это сделать как бы обычным да, да. делом для всей семьи. Да. Вообще можно всеми вместе делать, да? Ну, в принципе, да. Взрослым но... тоже это полезно. Да. Все очень много сидят за компьютерами. У, у... Да, у всех, ну, честно, будем честны, да? да? То есть мы огромное количество времени проводим за компьютерами, телевизорами, там, да, сидим да. Э, с этими телефонами. А, на одну сторону, да. да. да. Вот, и у -у -у. все это постепенно действительно разрушает э, позвонки шеи, и, надо сказать, и у взрослых эта проблема очень часто, я могу уверен, вот зрители, это сказать, они тоже вспомнят, что какие-то головные боли, там так называемая чувствительность когда на перемену погоды голова да, болит, да. скачки давления, там всякие проблемы, связанные с, с плохим сном, вот это все, сказать. Я думаю, что это действительно многим знакомо. Да. Здесь есть два пути, либо идти к врачу, пропишите мне таблетки, уколы, у меня остеохондроз любит называть, ну, да? да? либо да. просто взять в свои руки и начать что-то делать для себя и для своего ребенка. Я хочу сказать, что, вот, уважаемые зрители, хочу сказать, что, к сожалению, в общем-то, здесь лекарственные препараты, они совершенно бессмысленны. Ну, а вот совершенно, да. да. То есть они могут просто какие-то симптомы снимать на время. Но это никогда не устранит причину и проблему не устранит. Да. Поэтому однозначно существует всего лишь один способ. Это вот заниматься такой простой гимнастикой. Но если мы говорим о детях. Да. Взрослых там по-другому, конечно. Но, но с ребенком... Да, сейчас нам важны дети. Да, мы, да? Мы, у нас сегодняшний Тема, это дети вот, в возрасте с 3 до 7 лет. Поэтому такой игровой форме Но здесь очень важно сделать акцент, что именно у детей да. важно устранить причину. Да, это да, можно пока да, еще да, сделать. Да, у взрослого, да, я думаю, там тяжелее, все сложнее. Да? Очень, очень поэтому сложнее, давайте, да. пожалуйста, будем на это обращать внимание. Да. Но... Николай Васильевич, с этим мы разобрались. Движение запомнили. Но мне уже становится интересно, какой следующий пример вы приведете, касающийся внутреннего движения. Да, я такие самые яркие примеры выбрал, конечно. Угу. А вот, второй, наиболее частая проблема, с которой ко мне приходят, вот, ну, и приводят детей, так. это нарушение дыхания. Да. Потому что, вот, я могу сто процентов сказать, когда у ребенка очень длительные частые простудные заболевания, которые долго тянутся. Ну, не... очень много таких детей. К сожалению, да. Когда он такой бледненький, плохо кушает, слабенький, вот угу. таких детей тоже очень много. Очень много, много я знаю, Вся да. эта проблема практически всегда вызвана именно нарушением полноценного дыхания. Угу. Потому что система вот, самого дыхания, она основана на том, что легкие не работают. Вот наши легкие, они, не не нет, они вообще не они вообще. работают. А, да. а, вы имеете в виду, что касается да, движений, движения. Да. они не движутся сами. А движение, именно легкие, э, легкие движут, как бы заставляют двигаться. Э, это мышца, которая да. отделяет вот, грудь от кишечника. Она так и называется груда-брюшная преграда. Так. Это самая большая мышца человеческого организма, самая мощная. Uh -huh. Называется диафрагма. диафрагма. Да, все ее знают, диафрагма. Вот. И, к сожалению, любые стрессовые ситуации, в общем-то, особенно у детей, дети uh -huh. очень эмоциональные, right. отзывчивые, поэтому вот и напряжение эмоциональное, ну, бывает, да? вот особенно ну, сейчас, в на нашем таком мире. Ну, Во-первых, Эти... информации очень много, ну, ее да, нужно переварить, да. какие-то взаимоотношения, да, ну, да, да, вот это факт доказанный научно что любые эмоциональные напряжения, прежде всего отрицательные, конечно, uh -huh. вот они блокируют движение диафрагмы, блокируют ее подвижность. Возможно, я свой пример приведу? Да. Вот сегодня я точно заметила, я три раза попала в стрессовую mm -hmm. ситуацию, обратила на это внимание и поняла, что я не дышу, ну, да, как что как в нехватка. этот момент я вот так mm -hmm. дыхание раз Спирает и говорю именно. себе, Вика, надо дышать. И ну, сразу становится ну да, лучше. Как бы вы вспоминаете. Вот, вот я чувствую, что да. мы в этом направлении с вами сейчас пойдем. Да. А вот ребенок, он как бы, он же не осознает себя. И, uh -huh. скажем, он не может, вы включили сознание и, uh -huh. ос, и сознательно начали активно uh -huh. ну дышать. Ну, да. а, вот а у ребенка научить. сознание практически не работает. Ну, конечно, он не скажет, да. что я не дышу. Да, он не понимает. Uh -huh. А когда вот эта ограниченность движения возникает за счет того, что диафрагма не работает, uh -huh. то это приводит к дефициту кислорода. Да. Uh -huh. И Я это глобально понимаю. разрушает весь организм. Это очень плохо. И, и очень плохо на мозг, мозг. И на мозг, и вообще и физическое развитие, и развитие всех органов. То и есть, легких в том числе. В том числе, да, потому что они не движутся, а скапливается да, слизь, да. и долго инфекция находится, так сказать, в легких. И еще раз можно заболеть, еще раз, да. Поэтому есть простое упражнение. Очень Там, а пора подышать, смотрите. Да, <смех> тоже, да, правильно. Давайте мы отойдем э, на пространство да, и сейчас, сейчас, сейчас да, будем невероятно. учиться, как, в общем-то, восстановить именно это, это упражнение, целенаправленно предназначено, предназначено, для восстановления подвижности диафрагмы, потому что да. дыхательных упражнений их много. Да, и кстати, ну, очень, очень много. много и да. вот, вот даже я как. Хотела думать, ну, да, выучу, научу своих детей. Очень много. Поэтому да. давайте именно то, что для детей. Это, да, вот целенаправленно. Именно. Да, да. Значит, Я вам прям доверяю. Значит, вы ставите ноги на ширину плеч, да. руки спокойненько опущены. Значит, самое главное, здесь такое правило. Угу. Дышите только через нос. Так. Значит, и вы показываете ребенку. Угу. Делайте вдох только животом. Угу. Надуваете живот. Посмотрите на меня. Можно угу. руку так положить. Угу. Вдох на долю. Потом выдох, живот поджимаете к позвоночнику. Вдох, животом. Угу. Стараться надо, чтобы не быстрое было дыхание, а максимально большое. это Но лучше всего считать, как бы вдох-выдох это одно упражнение. Угу. Делать они минимум 10 раз подробно. А здесь... И потом где-то раза 4 в день повторять. Мне кажется, вот есть разница, когда дышишь грудью и дышишь животом. Сначала надо как-то научиться животом. Да, надо учить, потому что, к сожалению, за счет блокады диафрагмы, а -а -а. именно э, вообще нормальное дыхание, это дыхание а -а -а. животом. Угу. Вот это, мне кажется, да. не, много, не все это. Не все знаю, есть, да. да, не знаю. А легкая, грудь, она подключаться должна только при ну, как активном движении, а -а -а. когда там не хватает воздуха, то есть ну, какие-то вот вещи дополнительные. А, а она... это движение живота. Именно, да, за счет хорошо. того, что диафрагма не движется. То есть, как бы ничего сложного нет. Но давайте на место вернемся. Уважаемые зрители, мне кажется, нужно сделать здесь акцент. А вы знали о том, что нужно дышать животом? Я, конечно, об этом слышала, но вот так, чтобы прям точно сделала. Да. И, Замечание себе. И что очень важно, это будущее ребенка. То есть лекарствами, опять-таки, вот дефицит кислорода, связанный с плохой именно работоспособностью, снижением сказать, активности движения диафрагмы, он ничем не лечится. Нет, ну подождите, но это вообще очень странно. Если это все зависит от мышцы и можно это развить особенно в детстве, да. то для чего тогда эти лекарства и так далее? Давайте мы это все оставим для каких-то других Нет, случаев. Нет, лекарства, они необходимы как эффективная помощь. Нет, но это если ты заболел да, или что-то да, произошло. Да, вот я и говорю, да. оставим для этих случаев. Да, этого да, случая, конечно. Это как если есть... можно поправить да. другими способами. Конечно, потому что лекарства, не надо бросаться на них и отменять, это неправильно. Лекарства очень хороши как эффективная, да. быстрая помощь. Вот. Это вы, однозначно, вы да. то, что я А имею. именно, чтобы восстановить полноценное дыхание легких, и, да. только один способ, единственный способ существует, У -у -у. это восстановить полноценное движение диафрагмы. У -у -у. И Ой, вот, звучит так, как это прям романтично <с даже. И вот это простой способ, и он реально, так сказать, действительно решит проблему, связанную с глобальным дефицитом кислорода, который потом проявляется, опять-таки, и плохим развитием, и плохим, так сказать, психическим развитием нарушениями интеллектуальных ну, способности если нет кислорода да к сожалению да. отлично вот прям есть о чем задуматься дорогие друзья все ли делают такие зарядки гимнастики не знаю Ну, ну надеюсь что вот после нашей встречи желание это появится ну я вам предлагаю какой-нибудь еще такой пример для Размышления нам привести, да, но, Третий такой яркий пример, который чаще, очень часто, к сожалению, встречается у детей именно, это нарушение осанки. Да, то есть вот эти вот сутулости, mm -hmm. эти искривления, yeah, это плечо одно ниже, бок, другое выше. Да, И когда да, это вот как бы это вот живот, живот вперед, вот так да, вот. Я вот встречаю очень много людей. детей, очень много детей. И так, к mm -hmm. сожалению, вот, опять-таки э, ко мне приходят пациенты. А лопатки тоже? тоже? в том числе, вот. это, так сказать, отсюда. Это связано опять-таки с неправильным положением mm -hmm. позвоночника. Да, это глобально. Да. Это действительно, проблема. да, глобально. Дело в том, что если эту проблему не решить в детстве, она перед растет mm -hmm. уже в разрушение позвоночника, потому mm -hmm. что у детей он еще формируется, все там эластичное, мягкое, это, mm -hmm. все можно поправить простыми упражнениями совершенно. А до какого возраста можно Ну, поправить? в принципе, где-то лет до 15, вот 14-15 лет, это как бы очень просто все uh -huh. происходит. Дальше уже это уже сложнее, сложнее, сложнее, потому что, ну, там... Ну, так как сейчас жестко. мы говорим о детях от 3 до 7 да. лет, то здесь вообще, да? Да, очень просто, и uh -huh. это, скажем, очень эффективно, и просто uh -huh. эффективно. Ничего uh -huh. сложного нет. Давайте я вот еще раз покажу на вас, как это сделать. Я согласна. Хорошо, давайте. Uh -huh. Да. Вы подходите к стене. Подхожу. И здесь все очень просто. То есть э, вы ставите ребенка к стене. Да. он вот спокойно, руки опущены, но вы контролируете. Да. Во-первых, чтобы я э, икры, икры, икры, они касались стены. То есть надо полностью. Да, полностью. Пяточки можно поставить вместе, носки да. чуть, -чуть да. разведены. Mm -hmm. вот. Икры прижимаются, и на ну, при, вы контролируете, прижимаются. Прижимается ягодица к стене, mm -hmm. вот таз, ягодица, прижимаются плечи, плечи mm -hmm. прижимаются, mm -hmm. да, и хорошенько, вот и головой прижимается ребенок к стене, а, а руки прижимаете тоже к стене. Mm -hmm. И говорите ребенку, чтобы это контролируете его положение, чтобы mm -hmm. он как бы весь вдавливался в стену. Mm -hmm. Да, кто с ними да, Да, да, да. Ну, контролируйте, чтобы у него все эти точки, именно соприкосновения, икры, ягодицы... <сёк> Лопатки и плечи, mm -hmm. вот, и затылок, они все сказать, плотно прилегали к стене и говорите, вот вдавливайся в стену, как бы дави на нее и считаете опять-таки до 15. Mm -hmm. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, потом делаете небольшой перерыв, расслабились через 15 секунд, mm -hmm. немножко ну, отдавшись. Я уже не могу согнуться, уже Мы, так, Мышцы привыкают uh, к этому положению правильному Да, вы создаете mm -hmm. именно правильное положение и позвоночник. И, мышц, mm -hmm. и дело в том, что есть действительно мышечная память. Да. Вот вот чувствую, формируется. Вот да, формируется да. И потом вы просто повторяете. Вот да. Небольшой перерыв отдохнули, точно так же опять говорите, mm -hmm. руки опустили. И прижимаете, mm -hmm. ягодицы плотно прижаты, плечи прижаты, вот так, и и mm -hmm. И руки прижали, руки прижали, хорошо. Пройди и, сквозь стену. Да, да. И считайте до 15, а -а -а. точно так же. Исчезаете. Да. И потом расслабляетесь. И вот а -а -а. так сделаете вот 3-5 ну, повторов, а -а -а. в зависимости. Ну, не менее 3. Ну, я думаю, тут от возраста еще либо. Ну, да, тут в зависимости от физического состояния, 3. да, да. Как, насколько он О, сможет. все, да. спасибо. Я уже вся прямая, вот. вся развернутая. Ну, это правда. Это простое упражнение. Нет, я не шучу. И да. оно отлично формирует осанку. И вот да, с, этой, да. с этой, скажем, именно прямой У -у -у. спиной. Давайте с вами. Да, с прямой спиной. Грудь вперед, нога от бедра, летящая да. походка. Мы идем. Да. вас все любить будут, ваших детей. И вас, и ваших детей будут любить. Всем нравится человек, который несет себя по жизни с прямой спиной, с красивой спиной. Да, это правда. А вы вот обратите внимание на улице. Просто вот раз, вот все идут вот да, так, да, да. А, вот да. так. А когда видишь красивого да, сразу, да, парня, оп, оп, или девушку, да. или мужчину, женщину. И пусть этими да. людьми будут ваши дети. Да. Поэтому я уверен, что вот эти вот простые упражнения реальные, которые мы сегодня, в общем-то, разучили с вами, они действительно, дорогие зрители, помогут вам решить очень сложные проблемы, которые, к сожалению, не решаются, в общем-то, ну, никакими медицинскими лекарствами, никакими мероприятиями в медицине, потому что это требует просто времени, и это не быстро происходит. Но, скажем, однозначно, вы, занимаясь ребенком, в течение минимум, скажем, там, полугода, вот все эти э, трудности связаны и с нарушением стояния шейных позвонков, У -у -у. и, скажем, с дефицитом именно активности диафрагмы, и с нарушением осанки, вы решите... Вот, в зависимости ну, от того. вот, Николай Васильевич, мне кажется, это просто нужно взять в привычку. Да. Мы же зубы чистим, да. чтобы зубы да. были здоровыми, крепкими. Да. Почему Вы бы вот, хотя бы эти упражнения Конечно. не запомнить да. и не делать их, да? Великолепно, да. да. Это как именно... Ну, такая физическая гигиена, скажем, да. именно, она действительно необходима для того, чтобы создался и вырос именно полноценный, здоровый человек. Возьмите ответственность в свои руки. руки. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие зрители. До встречи. Я еще раз хочу вам напомнить, что вы можете добавляться в друзья. Или писать ваши комментарии, даже после того, как мы закончим нашу встречу. Мы будем очень рады видеть ваши вопросы и давать на них ответы. И я добавлю, вот под наше, сказать, окно <coughs>, нашего мероприятия, где вы видите э, вебинарное окно, сказать, или в ютубе, э, внизу там имеется небольшое, сказать, небольшое окошко, э, это консультация. Да? То есть вы вполне можете нажать на это слово, и выйдет форма специальная, где, то сказать, укажете свои там, ну, общие доступные данные, данные да. да. И таким образом это будет обращение за консультацией ко мне, и все люди, которые просмотрели наш вебинар сегодня или в записи, они получат совершенно бесплатную консультацию лично от меня. Я думаю, что это отличная идея, потому что Николай Васильевич обладает огромным опытом и знаниями. И я бы хотела напомнить, что в следующий четверг мы ждем вас на следующую нашу встречу, которая будет посвящена сну. И тема будет наша встреча ⁇ Сонное царство ⁇ Мы поговорим о сне и о всем, что с ним связано. Это очень важный... Николай Васильевич, интересные факты тоже приберешь для вас. Спасибо и всего доброго. До встречи. До встречи. встречи. Спасибо, дорогие друзья. Все очень очень много информации, много интересного. Я хочу обратиться к вам, дорогие наши зрители. Пожалуйста, присылайте ваши просьбы, ваши пожелания, ваши вопросы. И пока есть такая возможность, что есть доктор, который отвечает бесплатно нам на вопросы, мы должны ее использовать. Спасибо вам большое. До новых встреч. Субтитры